Огромный привет! Универ снова в эфире. И мы стараемся для тебя, студент. Меня зовут Регина Якупова. Сегодня в выпуске. Здоровье дороже золота. В КФУ отметили Всемирный день здоровья. Студенческая весна наступает и в Энергоуниверситете. Как проходит подготовка к главному студенческому событию весны? 7 апреля весь мир отмечает День здоровья, приуроченный к дню создания Всемирной организации здравоохранения. В Казанском университете спортивные оздоровительные мероприятия на разных спортплощадках в этот день стали доброй традицией. О том, как студентов приобщали к здоровому образу жизни, расскажет Диана Авакян.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 Долгие пары уже позади, за окном чудесная погода, а рядом старые друзья. Казалось бы, нет ничего лучше, чтобы пойти погулять или просто отдохнуть. Но только не для этих ребят. В студенческом клубе «Логос» проводят время иначе.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 в рамках интеллектуальных дебатов, которые проходят в клубе в эти дни. Нижний дебат — дебаты, это, в общем-то, дружеское знакомство, потому что а, в дебатах участвует команда различных направлений. Это и международники, и экономисты, философы, социологи, политологи, журналисты. И, в общем-то, среди зрителей тоже есть представители различных направлений. А, это формат дискуссий. Мы хотим пообсуждать различные темы, очень важные, актуальные. Посмотреть, как представители различных направлений обучения относятся к той или иной теме, найти что-то общее, найти что-то разное. Владение несколькими языками улучшает мозговую деятельность. Это факт. Возможно, именно поэтому профессия переводчика сегодня так популярна. Юным полиглотам представилась возможность продемонстрировать свои знания в интеллектуальной борьбе. Подробности далее. 7 апреля в стенах Казанского федерального университета прошел открытый конкурс художественного перевода среди старшеклассников средних школ. Для участия в конкурсе всем участникам было необходимо перевести отрывок из художественного татарского произведения на английский. Несмотря на первое нелегкое задание, все же были отобраны и приглашены авторы самых удачных переводов для продолжения состязания. Финалисты подготовили презентацию своей работы. Наши талантливые э, ученики Э обращаются к культуре и языку своему родному тоже. И они понимают, что знание своего родного языка и родной культуры ни в коем случае не мешает. Интерес к переводу был однозначно огромный. Перед членами жюри стоит нелегкая задача – выявить талантливых учащихся. Ведь стать профессиональным переводчиком мечтает каждый. Мы взяли современных авторов татарского языка и как бы отрывок от него самый такой интересный и перевели. Мне mm -hmm. хочется переводить В стихотворение, можно вот, поэзию. Это же очень интересно и более красноречиво. Занимаясь языками уже достаточно большое количество времени, школьники не питают иллюзий и полностью осознают всю сложность перевода с татарского языка на английский. Но трудные задачи должны быть решены, отмечают участники. Ведь татарские произведения могут стать достоянием мировой художественной литературы. Аделия Мухамедшина, Ленардо Вольтияров, Универ -Ньюз. Самые интересные и важные новости сети интернет в нашей постоянной рубрике «Веб Ньюз». ФУ представил свои образовательные программы на Global Engineering Week. В ходе форума участники получили возможность пройти усиленную подготовку по таким направлениям, как компьютерная инженерия, электроника и телекоммуникации. В студенческой поликлинике Казани проходят мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. Организовано измерение артериального давления, проведена разъяснительная работа с пациентами по профилактике гипертонической болезни и сахарного диабета с раздачей информационного материала. В Центре современной культуры «Смена» в Казани состоялся проектный семинар, посвященный реализации мероприятий «Года водоохранных зон» и программы парков и скверов Республики Татарстан в 2016 году. Сборная Республики Татарстан стала лучшей среди регионов Поволжского федерального округа на третьей зимней спартакиаде молодежи России. Татарстанские спортсмены набрали 386 очков. Студенты КФУ стали лучшими в сфере политических коммуникаций. Три воспитанницы Института социально-философских наук и массовых коммуникаций заняли первое место в конкурсе «Полит-Пиар-Про». PR 8 апреля в Центральной библиотеке Казани пройдет акция «Читаем Тукая». Мероприятие в рамках литературного фестиваля казан Язе, посвящено 130-летию со дня рождения великого татарского поэта Кабдулы Тукая. Есть идеи, реализую. В Татарстане множество способов воплотить свои мечты в реальность. Одним из них является защита проектов площадки, территории, архитектуры и искусства Республиканского молодежного форума ⁇ Наш Татарстан ⁇ Подробности в следующем сюжете. Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» является главной ежегодной молодежной площадкой, на которой каждый желающий может представить и защитить свой проект. 5 апреля прошла очная защита проектов участников площадки территории архитектуры и искусства Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Очная защита проектов прошли по 10 площадкам в министерствах и ведомствах республики. Участники форума презентовали свои идеи экспертным комиссиям. В качестве экспертов выступили представители государственной власти Татарстана, общественные деятели, успешные, предпринимателей, представителей культуры. В этом году к очной защите было рекомендовано более 200 проектов из 1195, заявленных по тематическим площадкам. Например, территория инноваций, архитектуры, искусства, территория предпринимательства. Свои проекты защитили студенты Казанского федерального. Имена финалистов форума будут объявлены 8 апреля. Проекты финалистов будут представлены на финальной выставке форума, которая пройдет с 21 по 23 апреля в Казанском парке. Там же состоится награждение победителей. Анастасия Иванова, Универньюз. ближе и ближе вместе с «Весной настоящей» к нам подбирается и республиканская студвесна 2016 Напомню, голоконцерт фестиваля пройдет 26 апреля в КСК «Уникс». Право выступить на главной сцене года получат только лучшие из лучших. Поэтому в эти дни во всех вузах Татарстана идет усиленная подготовка. И вот чем собираются удивить всю республику студенты Энергоуниверситета. Еще только начало апреля, а подготовка идет полным ходом. На один актовый зал Энергоуниверситета приходится сразу несколько творческих коллективов. Одной из причин такого же ажиотажа организаторы считают активность самих студентов. В прошлом они и сами выступали на студ весне. Признаются, что есть чем сравнить и хочется вернуться назад. Я тебе раскрою тайну именно за этой стеной находится святая святых актовый зал энергоуниверситета где куется творчество, где мы живем и дышим этим творчеством приходите к нам в энергоуниверситет, дышите творчеством с нами. Кто-то на подготовку к студенческой весне начинает за несколько месяцев, а кто-то после выступления на галоконцерте прошлого года. Особенно напряженные репетиции проходит за несколько дней до начала мероприятия в отборочном туре жюри определяет, кто будет участвовать в конкурсе. Выступить на суд весне уже само по себе является победой, поэтому увидеть свет со Фитов предстоит только лучшим из лучших. Одним из фаворитов на победу в студенческой весне Энергоуниверситета считается творческий коллектив Кристал. В этом году ребятам исполняется 10 лет. Молодые люди занимаются танцами. За их плечами победы в различного уровнях городских и республиканских соревнованиях. Море подготовки, работы вместе с ребятами. И, конечно, мы хотим какой-то отдачи от зрителей, чтобы наша работа нашла своих зрителей, я бы сказала так. В 2015 году в рамках фестиваля «Студенческая весна» Энергоуниверситет завоевал гран-при. Победитель фестиваля этого года отправится на отборочный этап Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан-2016», где будет представлять свой университет. Готовим студента с молоду. Уже на протяжении полугода с детьми активно занимаются студенты из набережной Челнинского института. На этот раз они приготовили для них настоящую лекцию под названием «Правознайка». Интересные подробности креативного занятия смотри в нашем следующем сюжете.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 Универньюз. А на сегодня все. Просыпайтесь с хорошим настроением и будьте счастливы. Скоро увидимся. Пока.